«Анабу Хурейрата, ради Аллаху, шахру Рамазан, аввалиху рахматун, ва авсатуху магфиратун, ва ахируху иткум минаннар». Садака Расулли Аллах. Месяц Рамазан, начало которого является милость Аллаха, середина – прощение от Аллаха, а конец – это освобождение от огня ада. Также в другом хадисе говорится, что Аллах, субхану ва тааля, в месяце Рамазан – Каждую ночь прощает тысячу-тысячу рабов из ада, из огня ада.